Гороскоп для скорпионов на август. Последний месяц лета для скорпионов полон надежды. Появляется желание получать новые впечатления в любви, чтобы почувствовать заново вкус жизни. Потребность в ВИ будет сильнее, эмоции интенсивнее. И в августе звезды вам обещают хорошие возможности выразить свои чувства. Планета любви Венера 5 августа переходит в дом друзей Скорпиона и личная жизнь наполняется новым содержанием. Под влиянием Венеры вы будете чаще встречаться с друзьями, знакомиться с новыми интересными людьми и в этом месяце вам лучше не проводить все свободное время дома, а чаще бывать на публике. У вас есть великолепные шансы, что именно там вы встретите кого-то особенного. Все бы это было бы хорошо, но есть и непростые моменты. В середине месяца планета Венера противостоит туманному Нептуну в доме любви Скорпиона, и это будет способно внести в любовное отношение элемент неопределенности. Постараюсь реалистично оценивать возможные последствия собственных действий, чтобы не навредить себе. Для супружеских пар период достаточно благоприятный, значимые события в семейной жизни могут происходить в дни, близкие к полнолунию, а именно 18 августа, которое освещает сектор семьи Скорпиона. Карьера и финансы для вас, дорогие Скорпионы. В августе не время для работы в одиночку. Сотрудничество с другими людьми раскроет ваш потенциал, а также вам даст импульс для карьерного развития. В доме карьеры Скорпиона до 23 августа расположено Солнце. Это является добрым преднаменованием. Ожидайте успехов на работе и в бизнесе? Более того, Солнце образует да, дружественный э, аспект с планетой Ураном в доме работы, стимулируя вас к предприимчивости и к творчеству возможные неожиданные удачные случаи, которые вам могут изменить обстоятельства в вашу пользу. Что касается финансов, вас ждет динамичный месяц. 2 августа в сектор денег Скорпиона входит энергичный Марс, мотивируя вас предпринять решительные шаги. В позитивном варианте воздействие Марса принесет новые финансовые планы и обеспечит энергию для их реализации. Он может вас и стимулировать искать новые источники дохода. Но в негативном же выражении тот же Марс будет способен подтолкнуть вас к совершению рискованных и необдуманных действий, с деньгами имеется в виду. Звезды вам советуют быть внимательными, тщательно продумывать свои финансовые ходы и избегайте спешки. Здоровье. Первая и вторая декады месяца не предвещают скорпионам проблем. Третья же декада может принести переутомление и беспокойство. Будет нелегко вам расслабиться. В это время Марс, управитель вашего знака Зазиапа, встречается с планетой Сатурн, и это повлияет на состояние здоровья не лучшим образом. Не исключены обострение имеющихся заболеваний или какие-то травмы, а возможно даже воспаления. Звезды вам рекомендуют, для минимизации рисков в этот период необходимо организовать повседневную активность так, чтобы было больше времени для отдыха. Совет звезд вам, дорогие скорпионы, друзья ваши лучшие помощники, но не ожидайте от них больше, чем они могут вам предложить. Ну а я хочу вам, друзья, напомнить